Добрый вечер всем, я Дмитрий Седов. Приглашаю вас, всех желающих покататься вместе со мной на наш каток. Наш адрес – каток ДДМ, улица Дарвина, дом 3.